А почему желтеют листья у фиодендрона, как вы думаете? Сейчас покажу на своем примере, то есть на примере моего фиодендрона. Смотрите, есть один такой секрет. Если желтеть начинают листики, любые снизу, сверху, посередине, что в первую очередь надо сделать? Не гадать, не долил, перелил. Или сквозняк, или перекормил, или еще что-то. Всегда в первую очередь смотрим в корневую систему. На примере моего филодендрона. Сначала пожелтел нижний листик. Ну, здесь можно было подумать, или жарко, жара была, да, недавно. По 33, по 35 градусов. Можно было подумать, что из-за этого. Но жара спала, второй листик пожелтел. Вид? Видно? Третий листик пожелтел буквально в день по листу. Ну или через день, я уж так точно не помню. Но помню, что очень быстро. Я не поняла, почему. Конечно, я подумала сначала на жару, но смотрим в корень. Вроде все нормально, грунт хороший, влажный, да? но Сейчас мы посмотрим, что творится с корнями. Мало ли что там происходит. Вот вам и картина. Корни уже обвили весь грунт. Уже лезет через э, дренаж. Конечно, ему не хватает питания. Ему нужна земля. Все мы это снимаем срочно. Пасаем, так сказать, филодендрон. Ну, одной рукой мне, конечно, неудобно. Я сниму, потом вам покажу дальше. К вам вернулась, К вам я вернулась. Освободила корневую систему от дренажа. Дальше, что мы делаем? Меняем горшочек на более широкий и более высокий. Был такой горшочек, стал такой вот этот повыше и пошире. И чем он мне нравится, здесь нет больших отверстий, дно выпуклое, поэтому нет необходимости в такой горшочек на дно класть дренаж. Все, значит. Грунт насыпаем в горшочек, аккуратненько филандинрон туда помещаем, добавляем земельки по краешку, присыпаем сверху, удаляем пару листиков желтых, поливаем и ставим в то же место, где он у нас располагался. А на этом все, жду вас в следующем видео, пока! Получилось так, я его обновила, перевалила. Грунта добавила, листики желтые удалила, теперь ему хорошо, комфортно, и он дальше будет расти. И еще раз, пока!